Вся основная проблема непринятия родителей в том, что нам кажется, что они как вот, должны быть такие вот, полубоги, идеальные, все знающие, все понимающие, всегда любящие, всегда дающие какой-то правильный ответ. Вот. Эта идея, она очень опасна, потому что она и приводит к тому, что с родителями возникают конфликты. Если я вижу, что мой отец обычный человек со своими, скажем так, проблемами, ограничениями, с какой-то своей, может быть, наивностью, у меня не возникает к нему требований таких. У меня не возникает на него обиды или злости, что он какой-то вот, не додал мне чего-то. Просто современная культура предлагает какой-то образ такого супер крутого родителя, там, там, ответственный такой, успешный отец, и такая любящая, всегда молодая мать. Ну, это фантазия. Вот. Где-то, может быть, есть такие родители. Но э, нас родили те родители, которые родили, других нет. Особо и сравнивать-то не с кем. Если бы у меня, например, было три отца и три матери, я бы мог тогда сравнить, сказать, что ну вот, вот это вот мама там больше меня там любила, там, это вот так, средняя, это там вообще меня там, не знаю, било там по заднице постоянно. ну так как у нас они одни, сравнивать их не с кем, сравнивать их с другими родителями тоже бессмысленно. То же самое, что, ну, не знаю, там говорить, вот там береза, она лучше, чем дуб, потому что там она такая-то. Ну, это просто разные деревья. И родители разные, и люди разные.